Готово. Да, все, вижу, запись пошла. Доброго здравия, уважаемые друзья, участники сообщества «Правовед Сибирь», сторонники, кто уже тайгу употребляет, таких очень много человек, уже порядка ста человек, зашедших на бизнес. Ну, то есть всех, кто подписан на канал, на наши Время подходит к завершению лета, да, уже середина августа, в принципе, завтра. И очень много появляется вопросов, люди возвращаются с отпусков и начинается большое количество ну, обращений. И для того, чтобы эти вопросы как-то коллективно решать, будем проводить чаще вебинары. Наше сообщество на сегодняшний день насчитывает, сейчас я вам скажу точную цифру, партнеров. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Больше тысяч партнеров зарегистрированных у нас в сообществе. И поэтому ну, очень много пишут, звонят. В принципе, даже суток не хватает, чтобы ответить на все вопросы. Давайте сделаем каким образом. Под видеороликом сегодняшним и другие, которые будут вебинары, Денис, так как он ответственный за вебинарные вот эти все мероприятия, за рассылки, разместит свою почту, электронную почту, и вы будете писать туда вопросы на эту электронную почту. Для чего это нужно будет? То есть, как мы 2-3 дня, там, два дня, может быть, может быть и день, набрались вопросы. Мы раз создали вот такой вебинар и провели ответы на вопросы. Потому что нужна скорость именно обработки информации. А на сегодняшний день у нас э, все это дело притормаживается из-за количества обращений. И за сутки просто физически невозможно со всеми поговорить. Э, допустим, вот 100 обращений поступило, ну и посчитайте с каждым хотя бы 20-30 минут, все, два человека в час. Там, и все, то есть не успеваешь все обрабатывать. Рук не хватает, все правоведы тоже заняты, кто сопровождением, кто консультациями и так далее. <coughs> Поэтому давайте сделаем так: что вы будете писать на почту Денису вопросы. И как только вопросов там появилась, страничка, ну там повторяться, потому что некоторые вопросы будут. Как мы набираем там страничку? Ну, чтобы у нас эфир час-два там можно было провести мы будем сразу же вот такие эфиры записывать. И вы тогда в свободное время можете либо присутствовать, либо пересмотреть а, видеоролики и ответить на свои вопросы. То есть всегда будете в ожидании вебинара следующего. И он будет ну, очень часто проводиться. <coughs> ну а сейчас, пользуясь случаем, хочу подсвежить информацию, которую я давал год назад, полтора года назад проблему, решение задачи, вернее, которая стоит у многих. То есть это расширение круга знакомства для ведения своего дела. Ну, допустим, кто-то занимается вышиванием, кто-то продвигает правовые услуги «Правовед Сибирь», кто-то занимается тренингами, кто-то тренирует людей на тренажере правила. И немногие из людей, ну, по обращениям, опять же, Знают, как доставить информацию до потребителей, до людей, которым эта информация может быть интересна. И сейчас давайте я просто несколько уроков, которые я вот сам делаю каждый день эти уроки. Вернее, эти действия. И на сегодняшний день у меня там больше 10 тысяч друзей, подписчиков в социальных сетях и 3 с лишним тысячи подписчиков на канале YouTube. Uh, так, делаю демонстрацию экрана. Так, рабочий стол. Uh, демонстрация рабочего стола или Google Hangout. Так, рабочий стол. Поредоставить доступ. <coughs> так, рабочий стол я вижу, что видно. И вот, допустим, самые простые да, вещи. Uh, ну, вот у меня просто много да, друзей на сегодняшний день на этой странице. То есть, вот смотрите, у меня на одном браузере на Safari э, страница ВКонтакте. И на другом браузере тоже страница ВКонтакте. А, также страница с одноклассниками. То есть, вот есть страница с одноклассниками. И все, и вы вот берете и каждый день добавляете к себе новых друзей и знакомых. Но, смотря, какое у вас направление. Ну, допустим, если у вас направление здоровье, вы в поиске набиваете здоровье. И оно тут высвечивает каких самых ну, по подписчикам Русское здоровье. Смотрим, да. 48 900 подписчиков. И я подписан тоже, то есть добавился в сообщество и на него подписан. Нахожу полезный пост, допустим, «Морковь. Польза рецепта народной медицины». Шесть минут назад этот пост был. Давайте посмотрим еще, какие здесь есть. Пихтовое масло – верное средство для борьбы со многими заболеваниями. И ищем пост, на который очень много людей отреагировали. То есть много лайков стоит и репостов. Давайте, скорее всего, это должен быть какой-то более постарше пост. Ну, просто давайте возьмем про свеклу, да. И я просто беру его. Допустим, я хочу разместить информацию по ликвидации кредитов у меня есть описание вот такое приготовлено с ссылками на информацию я вот выделил мои контакты здесь отображены ссылки на сайт подписки на канал ну и как со мной можно связаться и ссылки на различные плейлисты я это дело копирую нажимаю кнопку нравится и делаю репост на свою страницу для чего это делаю? Потому что люди, которым я буду добавляться в друзья, они будут в первую очередь заходить на мою страницу. И будут видеть знакомый для них пост. Соответственно, у них будет уже доверие. Плюс они будут могут посмотреть, что мы в одной группе состоим. И вот смотрите, наводим, да? Понравилось 15 людям. Выбираем на эти 15, этих 15 человек. Вот они все у нас. И нажимаем правой клавишей открыть ссылку в новой вкладке. И открываем всех в новой вкладке. Ну, вот я так делаю. Каждый день расширяя круг знакомых. В день можно ВКонтакте на одной странице добавить 40 человек. Но тут самое главное, чтобы вас не забанили. То есть, чтобы люди были адекватные и не нажали кнопку жалобу на вас чтобы вас ваш аккаунт не ограничили в действиях. Поэтому именно вот такая методика, то есть людей по тому направлению, которым вы сами занимаетесь, чтобы у них идеологическая составляющая была с вами на одной волне, и чтобы у вас картинка уже для них знакомая. Раз они лайк на нее ставили, они ее помнят. И вот видим, да, вот она картинка. И вверху есть описание картинки, где можно нажать «Показать полностью». И ваша информация распространяется в интернете уже вместе с этим постом. И дальше что мы делаем? Мы просто берем этих людей, которых мы вкладки вкладке открыли, добавляем в «Друзья». Видим, да, что у него такой же пост, как и у вас. Видите? То есть все 100% этот человек вас не забанит, а добавится к вам в «Друзья», потому что вы на одной волне. Добавить в друзья, добавить в друзья. Видим опять тоже пост повторяется, можно поставить лайк еще, чтобы человек обратил внимание, что вы его информацию со страницы тоже отметили. И вот так вот всех людей. Ну, иногда вскакивает, что я не робот. Обычно это происходит, когда у вас нет общих друзей. Когда у вас есть общие друзья, такая вывеска, она редко выскакивает. Поэтому нужно просто ну, паузу некоторую передерживать. То есть там пятерых добавили в друзья, раз какое-то время подождали. Еще несколько человек добавили в друзья, раз как ну, подождали, чтобы сама социальная сеть ВКонтакте спамщиком вас э, не заподозрила там ну можно за это время то есть там почитать какие-то посты видим опять вот про свеклу человек сделал пост и он вот, добавит друзья то есть не спеша этот процесс делается то есть не надо торопиться размеренно там посмотрите страницу с человеком Сделать лайки на его странице и добавить друзья. Что это дает, когда вы вот новых друзей добавляете, когда у вас нет совместных друзей? Как только вы добавитесь друзья, его друзья будут вас видеть тоже. То есть в, новостной, в его новостной ленте. И круг расширится ваших знакомств. Будут больше обращать внимание на вашу страницу. Видите, здесь уже есть общих 9 друзей. Нажимаем «Добавить». А, и вот еще один человек. Добавит друзья. Опять я не робот. Так, и сколько тут у нас осталось? Добавить друзья. Поставить лайк. Еще раз добавить. Еще одного человека. То есть вот, вообще 15 человек мы добавили в друзья. И, по-моему, так. Раз, два. Так. Подписаться. Я подписки на такие страницы не подписываюсь чтобы не быть просто в подписчиках, а конкретно в друзья. Вот видите, опять общих друзей нету. Показывает капчик. Все. То есть вот 15 человек, я добавился в друзья. Давайте посмотрим, если у нас ну, то есть связь, все идет. Интернет хороший. Дай бог. На сегодняшний день на этой странице 3382 друга. На второй странице 2989. То есть пять с лишним тысяч знакомых. Это только ВКонтакте. Теперь дальше что мы делаем? То же самое мы делаем в «Одноклассниках», но в «Одноклассниках» можно еще, ну, то есть здесь неограниченное количество людей, можно добавлять друзья. Но а, тут через, вы подобавляете, подобавляете, система говорит, что все, сегодня нельзя добавлять. Проходит час, там полчаса, и опять можно добавлять друзья. Но с этим нужно тоже быть аккуратным, чтобы вас не забанили. То есть хорошего помаленьку, понемногу, то есть, 50 человек в день можно добавить там, в течение дня, несколько подходов. Видим, из-за того, что я добавляю друзей, у меня вот на мои события реагируют лайками, мои посты лайкают люди, а в гости люди заходят, видим, постоянно, смотрят за информацией, и вот люди добавляются сами в друзья. Самое главное еще, когда вам добавляется в друзья, правильно отвечать э, на добавленных в друзья. Видим, что у меня 4986 человек э, в друзьях. Э, одноклассники позволяют только 5000 человек быть в друзьях. Ну и что я делаю каждый день? То есть вот человек добавляется ко мне в друзья. Я нажимаю принять. Э, можно нажать сразу же здесь же. Дружить с его друзьями. Видите, превышено максимальное количество друзей. Надо будет делать зачистку а, друзей. И я пишу человек, То есть тот, который ко мне в друзья добавился, я ему пишу сообщение. А, то есть я реагирую на всех. То есть я живой. А, Люсенька. Так же, как вот у человека написано. И пишу, чем могу быть полезен. То есть задаю вопрос. Ставлю смайлик, Улыбочку. Копирую это, чтобы следующему человеку ответить. То есть все. То есть у меня происходит связь с человеком, взаимодействие. Ну, человек обратил на мою страницу внимание, и я э, отреагировал на это. Опять перехожу к следующему человеку. А, ну, вот пишет, что превышено количество друзей. А, давайте сразу тогда мы еще раз берем одну инструкцию, как нам а, по количеству друзей сделать сортировку. То есть бывают аккаунты, которые уже удалены, не работают и так далее. То есть мы переходим во вкладку ⁇ Друзья ⁇ и нажимаем ⁇ Давайте на букву ⁇ Ж ⁇ Вот буква ⁇ Ж ⁇ и просмотрим а, те аккаунты, которые давно не были в сети. Видим, сегодня, сегодня, 16 июня 2016 года. Ну, я полагаю, что а, человек этот все уже потерял страницу. Давайте еще посмотрим. 5 ноября 2016 года тоже утерял страницу человек. Сегодня, сегодня, 17 февраля 2016 года тоже утеряла страницу, наверное. 2 августа, сегодня, сегодня, 11 августа, вчера, сегодня, сегодня, сегодня, вчера, сегодня. Вчера 11 августа, сегодня 9 августа, 28 марта 2014 года и 8 января 2016 года, 29 ноября 2016. То есть вот столько людей, которые уже не в сети. Мы их удаляем из друзей, ну, то есть если у вас превышен лимит там, 5000, вот я беру, удаляю, навожу, удалить из друзей на функцию закрываю, навожу на функционал, удалить из друзей, закрываю, навожу на функционал, удалить из друзей, закрываю, нажимаю на функционал, удалить из друзей, закрываю, удалить, закрываю и свою страницу обновляю, то есть друзья должны высвободиться. давайте проверим, то есть Сейчас включен микрофон. Видео включено. А может быть из-за того, что у меня и видео включено одновременно. Поэтому давай попробуем. А рабочий стол предоставить доступ. А, и продолжаем. То есть а, обновил я контакты, удалил лишние, которые не в, не в одноклассниках. И вот э, здравия, радостеида, чем могу быть полезен. Дальше что я еще делаю каждый день? То есть мы видим, что когда у вас есть друзья, у кого-то дни рождения происходят. И такое происходит при 5000 друзей ежедневно. Для этого э, я беру... заготовочку, у меня уже имеет стихотворение, которое я знаю наизусть, на дне рождениях, э, поздравляя людей. И мы просто берем каждого именинника, проверяем также, э, страница активна или нет, видим 8 августа, то есть человек заходит и поздравляем его с днем рождения. Таким образом мы знакомимся даже с теми, с кем мы ни разу не вели переписку видим тоже 8 августа видим что у нас не было ни разу первыми проявляем активность следующего человека поздравляем тоже был в сети видим и так далее то есть всех людей поздравляем рождения И так далее. То есть я сейчас не буду полностью всех а, поздравлять, а, просто показал вам, как это делать. А видим, что вот я людей поздравлял с днем рождения, да, а, и, допустим, я хочу им рассказать информацию про правовед Сибири о ликвидации кредитов. Либо там вот про Тайгу, либо вы какую-то свою информацию хотите дать. И вот мы по, а, человека поздравили, человек поблагодарил, видим, что человек тоже живой, и мы ему в обратном письме скидываем описание информации, чем мы занимаемся, то есть ликвидация кредитов. И человек однозначно на эту информацию отреагирует, потому что вы уже сконнектились, у вас началась переписка и теплые отношения. Видим, еще один человек также отреагировал на со смайликом. Все, человек живой. Можно ему давать информацию. Он ее воспримет. От вас. Все. Скинули опять информацию. И так далее, и тому подобное. А, теперь повторяем то же самое на странице ВКонтакте. Вот здесь колокольчик вверху. И мы видим, что сегодня дни рождения. Нажимаем на стрелочку вот здесь. И появляется сегодня, исполняется сегодня, сегодня, сегодня. Вот у шестерых людей. День рождения. Все. ссылаем каждому сообщение. День рождения. И, соответственно, люди, когда реагируют, только после этого на их акцию вы пишете свою информацию, свой видеоролик свою цепляющую какую-то информацию. И видим, да, что вот в календаре все дни заполнены, когда у вас больше несколько тысяч друзей, у вас каждый день у кого-то день рождения. Вот смотрите, 13, ой, 4, 5, 2, 3 человека. То есть у вас каждый день с каждой... Алло, алло, не можем мы определить причину, да, почему отваливается связь, потому что, скорее всего, то есть идет видеовещание, плюс демонстрация экрана записывается на макбуке в большом разрешении, и происходит отваливание. Ну, самое главное, что я запись веду, тоже, кому что-то будет непонятно, уже запись выложим. Подведем итог того, что я показал. То есть вы каждый день добавляете друзей в своих социальных сетях из различных сообществ, которые, ну, направления схожие с вашим. То есть мировоззренческие идеалы, они схожи с вашими. И из тех людей, из тех сообществ вы добавляете людей в друзья Перед этим размещаете пост э, с этого сообщества к себе на страницу, чтобы люди заходили на вашу страницу и видели, что ну, вы с, одно, с одной группы. Это один момент. Поздравляйте с днем рождения всех, э, у кого э, высвечивается сегодня день рождения. Даже тех, которых вы не знаете людей или впервые видите, но они у вас там друзья или к вам постучались. Это второй момент. Третий момент. Когда люди к вам добавляются в друзья, а это происходит неизбежно, как только вы перевалите за... Вот, вот эти действия будете делать и перевалите за тысячу знакомых, а, то их друзья, друзья, друзей будут к вам сами добавляться, если у вас интересная страница и полезная. То есть ко мне каждый день, как вы видели, добавляется там, ну, по 20-30 человек сами. Плюс я добавляю в друзья а, людей и... Очень быстро растет круг лиц, через которые ваш контент, ваша информация распространяется о вашей услуге, о ваших продуктах, о ваших товарах и так далее. То есть о том, чем вы вообще занимаетесь. Но для того чтобы это было более качественно, вам нужно завести свой канал YouTube. О том, как это сделать, в интернете очень много видеоинструкций, в том числе на YouTube. Самое простое это, то есть вы заводите себе электронную почту на Google. А заведя электронную почту на Google, у вас автоматически к Google Почте привязан YouTube канал, и вы его просто настраиваете. Там есть видеоинструкции, как настроить, как его автоматизировать, как на него закачать ролики. Все есть видеоинструкции, просто. Берете и задаете вопрос э, в интернете. Да? Ну, допустим, давайте приведу пример, как это сделать. Опять же, э, покажу, рабочий стол. <coughs> так, или тут описание к видеороликам, входящий, Skype э, можно, не, рабочий стол все-таки. Предоставить доступ. И вот у меня есть э, канал YouTube, прикрученный к почте. На Ютубе вы так же самое, вот просто вот зашли на YouTube. нажимая мой канал. Видим подписчики 3138. Ну, где-то человек 2030 в день подписывается на видеоролики, на контент. И вот, допустим, я 5 часов назад разместил видео, да, уже 139 просмотров. То есть подписчики сразу получают уведомление о том, как, от, тогда, когда у вас появился новый ролик на канале. И э, вы просто в поиске вбиваете «Как создать свой канал на YouTube. Все. У нас вот несколько видеоинструкций, как создать и оформить свой канал. Инструкции 19, там 6 минут, 11 минут. И их очень много. То есть, вообще, научитесь пользоваться YouTube. Все, что вам нужно, любые вопросы, вы можете найти ответы на YouTube. Потому что уже давным-давно люди все опубликовали. То есть, вы вроде бы думаете, что вы чего-то не знаете, но другие люди это знают. И они уже это записали на YouTube. Поэтому просто берете вот здесь в поиске, задаете вопрос. Просто своими словами. Нажимаете кнопку Enter, и высвечивается список информации. Просматриваете ее и находите ответ на свой вопрос. Вот по моему запросу 191 тысяча совпадений. То есть 191 тысяча видеоинструкций, как создать свой канал на YouTube. И когда вы создали свой канал на YouTube, вы на него начинаете перезаливать, записывать ролики. То есть свои ролики, мои ролики, других ребят ролики. Но обращайте внимание, что некоторые ролики, ну допустим возьмем менеджер видео, перейдем в менеджер видео. Есть ролики, которые когда вы вот загрузили в менеджер видео, будет высвечиваться, что... Ну, то есть, что этот видеоролик под авторским правом. То есть оно здесь у вас высветится. И вам нужно будет посмотреть, что можно ли этот ролик себе ну, дальше использовать с авторским правом. Ну, мне видите, большая часть роликов э, в этом в моих. Я чужие ролики, в принципе, очень редко заливаю. И поэтому я вот сейчас вот пытаюсь найти ролик, который... У нас есть плейлист «Как создать свой канал на YouTube». И mm -hmm. также содержит инструкции по наполнению канала. Список видео полный, который рекомендуется загрузить на свой канал для распространения информации о правовед Сибирь и участие в партнерской программе. И вот этот вот плейлист, он у нас участвует в рассылках постоянно. То есть можно наткнуться на эту информацию, если вы есть в скайп-чатах, либо также вот на этом канале, где сейчас транслируется вебинар, существует такой плейлист «Как создать вот, свой YouTube-канал». Я нашел, да, видно, да, Денис Минич? Да, видно. Вот, видите, э, то есть чужой ролик я перезалил с чужого канала, и видно, что видео содержит материалы, защищенные авторским правом. Вот, еще одно видео содержит материалы, защищенные авторским правом. И вот обязательно нужно проверять вот эту вещь, то есть нажимаем и смотрим. Ваш видео может показываться с рекламы. В вашем видео найден контент, защищенный авторским правом. Правообладатель разрешил вам использовать видео, но в ролике может показываться реклама. Ограничений на просмотр нет. То есть когда правообладатель разрешает вам использовать видео и нет ограничений на просмотр, то вы можете это видео оставить у себя. И ничего с вами не случится, ваш канал не заблокирует, никакой жалобы не будет. Но есть видеоролики, авторы которых запрещают использовать на других каналах. И поэтому, когда вы загрузили ролик, обязательно посмотрите, проверьте. В менеджер видео зайдите и проверьте вот эту информацию, разрешено ли его использовать на сторонних каналах. Иначе, то есть, если вы такие видео будете загружать, которые запрещено использовать на чужих каналах, Uh, у вас uh, YouTube по жалобе uh, собственника этого видеоролика заблокирует ваш канал, доступ к нему запретит, а может и вообще полностью заблокировать навсегда канал, если три жалобы будет по нарушению авторских прав. Uh, вы представьте, что вы несколько лет там или несколько месяцев потратили времени на то, чтобы uh, свой канал загрузить. Uh, информация видеороликами, да? И вся эта работа будет коту под хвост, как говорится. Поэтому обращайте на это внимание. Дальше, э, что мы еще делаем? Ну, давайте вот э, я сегодня делал видеообращение. Его выберем. А дальше что вы делаете? Вот вы загрузили видеоролик. Э, выбрали копировали ту информацию, которую вы хотите разместить. И вы вот здесь вот нажимаете кнопку ⁇ Понравилось ⁇ Мне понравилось, всплывает сообщение, вернее, иконки по размещению вашей ссылки в Google. Выбираем Google и вставляем описание к видеоролику. Видим, да, что я просто беру описание к видеоролику, делаю. И нажимаю «Опубликовать». Все, в, в, на моем аккаунте Google а, разместилась в сети информация для моих подписчиков. Также нажимаю «ВКонтакте». Нажимаю раз, а, «Ставить свой комментарий над роликом». Можно еще добавить в мои видеозаписи сделать. Но этот ролик уже добавлен, поэтому я просто делаю галочку «Опубликовать на стене». И нажимаю «Отправить». А, перехожу на страницу «ВКонтакте». Uh, вижу видеоролик, вот он, с моим описанием на моей странице. То есть вот так вот вы размещаете контент с Ютуба на свою страницу, в Одноклассники, ВКонтакте и в другие социальные сети. То есть какие захотите, социальные сети размещаете. <coughs> Видим, что да, человек добавился в друзья. Я нажимаю добавить. Выбираю, нажимаю на нее и пишу «Здравия Алина», чем могу быть полезен. То есть вот прямо так вот в течение дня происходит появление очень-очень большого количества друзей и знакомых. И распространение вашей информации. Все заходят на вашу новостную ленту, те, кто к вам заходит на страницу, и просматривают ваши ролики, ваши комментарии и так далее. То есть вот так это все работает. Также правильно нужно наполнять еще всю информацию о себе со, всякими, со всеми партнерскими ссылками, где вы учились, потому что одноклассники могут вас искать. Дети, телефон, проживание, место работы, образование и так далее. Так, возвращаемся. Так, возвращаемся. Плюс к этому вы можете проводить различные акции то есть вы можете создать картинку интересную которая написать что за репост этой картинки вы платите деньги там допустим 1 рубль платите за репост либо за лайк это тоже очень хорошо работает И за достаточно небольшие деньги можно получить большой охват новых знакомых через сарафанное радио, через лайки и репосты, если их оплачивать. Ну, я доходил до того, что 5 рублей за репост платил. И люди охотно набирали по 100, по 200, по 1000 репостов и получали вознаграждение. И это давало трафик на мои услуги на мою информацию, на мой продукт, то есть э, очень эффективно платить людям за репосты, так, э, сегодня я этим не занимаюсь, потому что и так не успеваю обрабатывать входящие звонки и сообщения, поэтому ну причина такая вот у меня, кто начинает, тому рекомендую как бы сформировать себе такой бюджет э, и продвигать. Так, дальше что? Перезаливать видеоролики топовые на странице. Вот об этом сейчас хочу рассказать. Смотрите, в общем, вашу, если в YouTube вы заливаете чужой ролик, и он ограничен, как я вам показывал, ну, правом правообладателя, то ваш канал YouTube могут заблочить. Но если вы размещаете этот ролик у себя на, в социальной сети, а, не на YouTube, а именно просто ВКонтакте, в Однокласснике, в другой социальной сети, то здесь уже вас не заблочат за этот видеоролик. Ну, давайте а, сделаю демонстра демонстрацию экрана и покажу, как это делать. Да. Мы видим а, на странице ВКонтакте кнопка видео. Мои видеозаписи. Также видим, что отсюда можно прямую трансляцию вести прямо с ВКонтакта. Ну, познакомившись с инструкцией. И, допустим, выбираем альбом. да? Так, альбомы 12 штук. Смотрим, какие есть мультфильмы. Русь С Решение в пользу заемщика. Болгарский Борис. Ну, то есть создам альбом разное то есть он будет просто рекламные короткие ролики которые в интернете набирают много просмотров и что я делаю я беру копирую информацию описание той информации которую я хочу распространить и выбираем так добавить видео. Выбираем файл э, загрузки и вот, допустим, смешной видеоролик про автозаправку. И можно, то есть, видеоролик назвать автозаправка, ну даже как его э, в в режиме. То есть не автоматизировано. И нажимаем здесь. Выбираем сразу опубликовать на моей странице. Видим, что альбом разное. И готово. Видим, что описание к видео уже есть. И видео должно разместиться на моей странице. А, так, для этого. Давайте откроем, чтобы здесь не закрывать. Видим, что видеоролик разместился на моей странице. Он полторы минуты. И вот ребята тут заправляют в какой-то стране, видим, да? в ручном режиме то есть вот так вот э, работает насос у них ну соответственно это видео набирает много просмотров в интернете потому что оно прикольное и короткое. по, по телефонам будут э, лайкать друг другу передавать в других социальных сетях то есть вот такие ролики и видим что у ролика есть описание да то есть нам главное распространить информацию и главное чтобы люди Делали лайк, ставили за это видео и репост делали. Что приводит к вам, то есть в итоге на вашу страницу людей. Давайте еще один видеоролик загрузим. Нажмем добавить, выберем файл и добавим еще вот такой ролик. Обезьяна. Обезьяна. Она даже не нападает, она проигрывает с тиграми. Делаем также описание ролику. Убираем альбом разное. Опубликовать на моей странице. Готово. И видим, что какое-то время требуется на ролик, чтобы он выгрузился. Потому что он там порядка 10 минут. Добавляем следующий ролик. Выбрать файл. Так, этот ролик мы уже в интернет выложили. Получение паспортов. Так, отменить. Назад. Добавить видео. Выбрать файл. Это прыжки э -э, с Тарзанки в Сочи. Крышки, Тоже ролик короткий, быстро выгрузится. Описание к нему делаем. Публиковать на моей странице. Готово. И добавляем последний еще ролик, который я отобрал. Здесь анекдот человек рассказывает, то есть анекдот э, весь на букву «П». То есть все слова э, в анекдоте на букву «П» начинаются. Анекдот на букву «п». То есть это тоже любят люди друг другу передавать, такие смешные вещи. Просто берите на вооружение. Ну и видим, что уже видео с Тарзанкой опубликовано. Зайдем на страницу. Обновим. Видим видео с Тарзанкой опубликовано. А, обезьяна заигрывает с тиграми. Вот, пожалуйста, да? То есть, вот такие ролики публикуются. Так, отключаем видео, демонстрацию. Вот такой тоже простой метод. Каждый день вы можете, ну, таких двух-трехминутных роликов добавлять очень много. Но мне на телефон каждый день кто-то скидывает какие-то смешные приколюхи, которые там в интернете набирают миллионы просмотров. Там за буквально некоторые сутки. И вот такие топовые ролики, их нужно размещать у себя на странице, их будут люди смотреть, передавать другим. А за ними будет описание, комментарий с вашей информацией, ну, волочиться. То есть за этими репостами лайками этих видеороликов. Ну вот, по продвижению в социальных сетях на этом закончим, по социальным сетям. Дальше я хочу рассказать вам о дебиторской задолженности. На сегодняшний день мы плотно работаем по скупке дебиторской задолженности. В каком смысле? То есть когда у вас находится исполнительное производство уже у судебных приставов, и вы там, допустим, вовремя э, не вели переписку с банком, э, вовремя не предоставили нужные документы, которые есть в правовед Сибири в суде, и вот уже до крайности дошла ситуация, у вас исполнительное производство у судебных приставов. Это, ну, когда это наличные кредиты, еще не очень страшно, но очень... Страшно, когда у человека ипотека, либо автокредит, и э, тут есть у человека что забрать, и беспредельщики э, пользуются этим возможностями, и по беспределу забирают, отнимают имущество. Чтобы этот процесс э, как-то более быстро решить, э, мы начали э, скупать дебиторские задолженности, то есть инвестировали в это денежные средства. На сегодняшний день э, нами э, выкуплен лот, э, э, Сейчас происходит оформление документов. В ближайшую неделю-две мы полностью эту концепцию вам презентуем. Пока, то есть, просто сейчас ждем подписания договоров. Коротко сказать, то есть, есть конкурс, тендеры проводятся, конкурсы по продаже дебиторской задолженности. То есть, где там, ну, продают с молотка, так сказать. Кто больше дал, там продано следующий там, лот. Продаются лоты с дебиторскими задолженностями. И вот, допустим, дебиторскую задолженность в размере там, 2 миллионов можно купить за 100 тысяч. То есть купив за 100 тысяч на аукционе дебиторскую задолженность такую, вы ее оформили на себя и приносите судебным приставам в качестве расчета. То есть расчета за ваш долг. Ну, допустим, у вас два, долг 2 миллиона по ипотеке, то есть вынесено судом, исполнительное производство, все возбуждено. Вы этой дебиторской задолженности перекрываете свой долг у судебных приставов, заплатив всего 100 тысяч рублей. Но это как пример, потому что есть разные там суммы, можно и 200 тысяч заплатить, можно и 30 тысяч заплатить. Все зависит как бы от воли случая, как в казино. И не всегда можно выиграть дебиторскую задолженность, то есть нужно понимать э, механику работы всей этой, всего этого механизма, то есть иметь опыт, э, стратегии знать определенные, э, иметь чутье, э, какую сумму поставить для того, чтобы эта сумма, по которой вы будете выкупать, была выигрышной, чтобы она победила в этом лоте. У нас в Правовед Сибирь есть такой человек, который уже порядка десяти лет занимается этими вопросами, но э, мы как-то просто не углублялись в эту тему, и год назад начали вот углубляться, разобрались с ней, проэкспериментировали, изыскали средства на инвестиции. С каждым днем у нас прибавляются люди, которые готовы в это инвестировать, то есть я вам прямо предлагаю, то есть те, кто хотят участвовать в выкупе, дебиторской задолженности в этом механизме, вы его можете посмотреть в интернете об этом всем, об этих аукционах, как это делается. И ну, мне, я, мне даже мне самому, мне самому сложновато там разобраться, и поэтому то есть, есть человек, который в этом разбирается, в этом работает уже многие годы. И вот просто он... Все документы готовят, я финансирую, мы совместно выигрываем дебиторские задолженности. Ну, на самом деле, честно сказать, человек к этому пониманию пришел, вот хотя 10 лет да, этим занимается, он только через свой опыт пришел. То есть, когда на него уже завели исполнительное производство, он брал кредит там 700 тысяч в 2015 году, уже про него как бы и забыл, а тут раз и приставы его начали... Теребить. И вот у него задолженность. И он решил на своем личном опыте э, эту процедуру э, перекрыть именно дебиторской задолженностью. Там же продаются и векселя, векселями можно закрывать дебиторскую задолженность, но там процедура просто сложнее. <coughs> так что всегда, я что хочу сказать, что всегда есть выход даже из безвыходной ситуации. Если вы попали в ситуацию, когда нет выхода, выйдите через вход. Ну вот я так выражаюсь. Поэтому, почему мы на этом, я на этом акцентирую внимание. Дело в том, что ипотечники на сегодняшний день самая незащищенная группа людей, которые, которых просто выгоняют на улицу. И вот этот механизм... То есть можно, да, проблем нет, можно переписываться документами, отменять судебные решения, то есть там два-три года, пять лет тратить на вот это все, на этот весь геморрой, жить на пороховой бочке, постоянно посещение судебных приставов, полицейских, там коллекторов и так далее. То есть ну, человек постоянно живет в стрессе, от чего может там, появляться заболевания, рак, там, другие болезни, нервные болезни расстройство там, и так далее. То есть все, что угодно на, этом, на этой почве. Поэтому я сейчас очень внимательно, очень оперативно занимаюсь вот этим вопросом безопасности именно ипотечников. И те, кто из вас хочет сотрудничать, приглашаю, пожалуйста, тоже обращайтесь ко мне в личку, пишите на сайт, в раздел «Заказать консультацию», обращайтесь к Денису, обращайтесь к правоведам, которых вы знаете. Контакты все под этим видео размещаются, вообще под всеми нашими видео есть контакты, по которыми с нами можно связаться. Мы ни от кого не скрываемся, мы ведем прозрачный образ жизни, то есть выезжаем в другие города, даже проводим встречи. Вот последний раз мы были в Новосибирске, в Ачинск ездим, там, в Бородино, в другие города. В Красноярске проводим встречи. То есть мы открыты для общения, мы абсолютно ведем честную работу, говорим все как есть, хотите участвуйте, не хотите как бы, ну продолжайте в одиночку бороться с вашими проблемами и задачами. Так вот, мое какое предложение. То есть, если у вас есть свободные инвестиции, то есть, если у кого-то из зрителей там просто лежат пылятся там деньги, те же там 30, 50, 100 тысяч рублей, то вы можете их инвестировать. Инвестировать именно а, в выкуп дебиторской задолженности. А, те, кто этим действительно заинтересуются, либо решить, вы, может быть, хотите решить свой вопрос, у вас есть дебиторка, либо вы можете помочь другим людям, да, своим друзьям, знакомым, то вы можете со мной связаться, либо с любым правоведом и перевести эти денежные средства э, ну, в фонд, который будет в открытом доступе информация, за вами эта сумма будет закреплена и будет полностью показан процесс, э, вот покупки дебиторской задолженности и на, на ваше имя э, будет оформлена дебиторская задолженность там, ну, примерно я говорю градация в размере от 100 тысяч э, рублей инвестиция и порядка 2 миллионов дебиторскую задолженность можно приобрести, то есть и закрыть долг в 2 миллиона это в среднее, то есть можно и за 300 тысяч 2 миллиона купить, то есть всегда, я э, говорю, то есть как в казино там э, играешь, но там нету потерь то есть, участвуя в конкурсе, мы делаем задаток 30% от минимального порога, который выставляют там на конкурсе. Ну, как, как допустим, бывает. Ну, вот, допустим, мы сегодня смотрели конкурс, там, задолженность дебиторская 50 миллионов. Задаток нужно внести 3 миллиона. Ну, представьте, да? То есть, 3 миллиона задаток не каждый человек сможет осилить, чтобы участвовать в конкурсе. А коллективно мы можем это сделать Но это не говорит о том, что эту дебиторскую задолженность надо выкупить за 3 миллиона Ее можно, эти 50 миллионов, выкупить и за 100 тысяч То есть все зависит от того, какие, сколько людей заявится на конкурс И кто предложит максимальную сумму То есть кто предложит максимальную сумму за выкуп задолженности Тот и выиграет лот и, соответственно, допустим, если мы внесли задаток 3 миллиона, поставили сумму, допустим, 200 тысяч, и у нас было, а кто-то 100 тысяч поставил, кто-то 50 тысяч. И конкурс проводится, объявляется, то есть максимальная сумма 200 тысяч, мы его выигрываем. Соответственно, мы оплачиваем всего лишь 200 тысяч за эти 50 миллионов дебиторской задолженности, ну, документально, в виде векселя. И нам 2 миллиона 800, то, что мы задаток вносили для участия в конкурсе, нам возвращается. То есть нам возвращают. Если даже мы поучаствовали в конкурсе и проиграли, то задаток нам тоже возвращается. То есть риска в инвестиции вообще нету Я никого там не заставляю, не говорю, что вот прям делайте, берите это. То есть я вам даю информацию, ваш выбор, ваше право. Участвовать в этом с нашей помощью, вы можете сами в этом разобраться, сами начать участвовать в конкурсах. Я вам просто показываю путь и рассказываю, как это устроено. Свой личный опыт. Я всегда рассказываю свой личный опыт. <coughs> это что касается дебиторской задолженности. Если мы коллективно приложим к этому усилия, то мы сможем выкупать большие объемы дебиторской задолженности и помогать практически каждому человеку в нашем сообществе правовед себе. Ну вот представьте, что коллективно, даже вот представим, что 10 человек там, в какой-то период времени, там, месяц, два, три, скинулись по 100 тысяч рублей, и у нас есть 1 миллион активов. Посмотрите аукционы, и вы реально поймете, что на 1 миллион можно скупить целый миллиард дебиторской задолженности. То есть реально можно скупить миллиард дебиторской задолженности за 1 миллион. И перекрыть этим миллиардом, сами представьте, скольким количеством людей мы можем помочь. Вот просто сами возьмите и посчитайте, представьте, сколько ипотечников мы можем вывести из обременения, сколько людей заберут свои квартиры в собственность. Просто только представьте. Поэтому. Если у вас есть какие-то возможности, средства, то прошу э, вас э, обратить на эту возможность помочь другим людям э, внимание обратить свое. Мы создадим для этого отдельный Excel-документ, э, который будет в интернете опубликован для тех людей, которые будут в этом участвовать, для инвесторов. Участвовать можно там, начиная там от 1000, от тысяч рублей, не принципиально сумма. То есть Тут главное, что мы в конкурсе будем участвовать в складчину. И эту дебиторскую задолженность, которую мы выиграем, мы ее, то есть по вашему распоряжению, кто вот сколько инвестировал, то есть в равных долях и будет распределено пропорционально. То есть у вас будет открытый доступ к информации. То есть таблица Excel на Google диске, вы как инвестор, ваша фамилия, имя, отчество, ваши контакты, сумма внесенная, чек ваш и э, какого числа. Все, другой человек нес, третий, пятый, и мы будем видеть, сколько у нас на балансе в фонде. Ну, в фонде в кавычках я имею в виду, какая сумма, и мы тогда можем брать определенные объемы дебиторской задолженности. Там 2 миллиона, 10 миллионов, 50 миллионов и оформлять документально уже это все дело. То есть вот такая информация э, по поводу дебиторской задолженности, по поводу системы ePayments, э, то есть э, пластиковых карточек, э, международной платежной системы. Я хотел сегодня вам донести информацию, да, но э, за час до э, вебинара пришла информация, что завтра еще кое-какие будут обновления, и поэтому я вот смотрю, мы уже час ведем вебинар часовой э, период, он достаточный для того, чтобы не было переутомляемости людей. Поэтому про систему e-payments и другие вопросы мы перенесем на следующий вебинар, который, я думаю, что будет где-то во вторник э, или в среду, ну, то есть вот в ближайшие дни. Э, обязательно пишите вопросы э, Денису Залевскому на почту. Почта будет указана в контактах под видео э, Дениса. Вопросы именно на любые темы, то есть касаемо кредитов, касаемо там каких-то дебиторских задолженностей, то есть все, чем занимается правовед Сибирь, там, по продукту Тайга-8, по здоровому образу жизни, по инструкциям по социальным сетям, по инструкциям по Ютубу. То есть какие-то вещи, которые вас интересуют, просто пишите, Денис будет собирать эти вопросы. И мы будем их озвучивать на следующих вебинарах. Если кто-то хочет впрямую выступить, там, поговорить вживую, тоже без проблем добавляйтесь к Денису в Skype, пишите на почту. Перед вебинаром мы будем создавать Skype-чат временный, в котором то есть, мы будем общаться. Насколько мне известно, на сегодняшний день в скайпе можно до 25 человек общаться голосом. То есть каждый из вас может рассказать свою историю, мы можем ее разобрать по полочкам. То есть этим будем заниматься сейчас очень активно. В принципе, ничего сложного нету, включить камеру, да, вот так вот поговорить час-два там и ответить на вопросы. Но только уже выступать для большого количества людей. Потому что физически нет возможности на индивидуальную работу у меня лично. То есть потому что очень много звонков и сообщений. Я даже перед вебинаром телефон выключил потому что ну, невозможно записать видео. То есть я когда записываю видео, выключаю телефон. Даже порой выключаю скайп, потому что тоже звонков очень много. Поэтому прошу с пониманием относиться к происходящему. К происходящему. Работы у нас не початый край. Мы приглашаем всех людей, кто хочет продвигать наши направления, наши виды деятельности, наши, я имею в виду совместные, коллективные. Мы готовы к любому виду сотрудничества, к обмену информацией. Ну, благодарю на этом вас за внимание. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, делать репосты, размещать на своих страницах видеоролики, потому что они будут приносить пользу другим людям. И относитесь вообще, просто относитесь к окружающему миру, к окружающим вас людей с таким, Каким отношением, вот, как хотели бы вы, чтобы к вам относились. То есть то, что вы сеете, то вы и жнете. Если вы будете со злобой и ненавистью относиться к окружающим вам людям, вам будет так же само возвращаться, как в зеркале. То есть злоба и ненависть. Если вы будете уважать, любить, ценить людей, близких, окружающих людей, то ей отношение, их к вам будет то же самое. И Это происходит буквально ну, то есть на ментальном на энергетическом уровне э, с каждым человеком то есть это все так работает хотите верьте хотите проверяйте, я это все проверил поэтому я всегда стараюсь находиться в балансе э, не быть ни за черных ни за белых э, просто принимать жизнь такое какая она есть есть то есть есть задачи берем решаем и не надо думать что там полицейские, судьи, еще там какие-то чиновники, они очень плохие. Они просто выросли в такой плохой среде. То есть э, они попали в эту среду, в эту социальную теплицу с определенными правилами и перестроились под них. Но когда вы до них доносите информацию, пишете заявление, пишете документы э, и делаете это ненавязчиво, просто говорите, друг, да ты вот здесь не прав, потому-то, потому-то, просто разберись с информацией, что ты совершаешь преступление. Мне бы не хотелось, чтобы ты э, за это понес какое-то наказание, или твоя семья там осталась без э, отца, там отец сидел в тюрьме и так далее. То есть прям вот так вот по-человечески научитесь писать документы, научитесь общаться по-человечески, относиться к людям по-человечески. И они трансформируются. Потому что шило в мешке не утаишь. Это как раз э, говорится про правду. То есть правда, она и есть правда, ее невозможно утаить. И инфа, правду мы несем. Правовец Сибирь правда. Правило, то есть правильное. Все через право, через правильное. То есть однокоренные слова. Все, выражайтесь правильно, все будет э, развиваться правильно. Преследуйте э, цели, благие, с благими намерениями будет происходить трансформация людей, сидящих на должностях, и они будут вставать на вашу сторону при рассмотрении заявления. А если вы будете их там, жестко чморить, там, оскорблять, унижать, то они просто как ежик встанут в позу, выставят иголки и не захотят вас воспринимать. Самое главное, еще, что хотелось бы сказать, в любом человеке, даже в самом черном, самом грязном, самом злом, каком-то преступнике, в нем все равно осталась искра, искра добра, любви, которую просто современное общество в нем затушило, практически затушило. Но в любом человеке есть эта искра, потому что если бы этой искры не было, этого пламени, этого огня, искорки вот этой горящей, живой, то человек бы не жил бы, то есть ну, он был бы труп. И в любом есть эта искра. В ком-то вот пылает огонь, да, там костер, как вот во мне, например, Но я так ощущаю, я так отношусь к жизни. В ком-то это маленькая искорка. И ее вам нужно просто найти в человеке и раздуть, и через нее а, разжечь а, огонь любви, счастья и уважения к окружающему миру в каждом человеке, в каждом чиновнике, в судебном приставе полицейском там э, в судье и так далее То есть просто научитесь это делать это не это с одной стороны вроде сложно а с другой стороны это очень просто а просто потому что все зависит от вашего отношения к этим людям как только вы измените свое отношение к ним к окружающему миру они изменят свое отношение к вам Попробуйте, поэкспериментируйте, получите свой опыт, и вы поймете, что есть правда в моих словах. Ну все, уважаемые друзья, рад был для вас выступить сегодня, предоставить эту информацию всегда от души и во благо. Благодарю за внимание.